Девушка, вы такая сладкая. Ой, отстаньте, а? Да точно он говорил. Отстаньте, говорю, я проверяла, не сладкая я. Там, где ты сладкая, тебе туда само не дотянуться. На локтях, что ли?